Всем привет! С вами команда Успех Вместе. В этом видео мы вам расскажем и покажем, как правильно сделать регистрацию в Академии Успех вместе. Для этого вам нужно обратиться к вашему менеджеру и попросить у него ссылку на регистрацию. Когда вы на нее нажмете, вы попадете вот на такую страничку. Здесь у вас видео справа поля для заполнения. Но перед тем как заполнять данные, то есть регистрироваться, нужно проверить на правильную ссылку вы нажали или нет. То есть, ссылка того человека, вашего менеджера или нет. Вам нужно нажать на «Мои контакты» и здесь вы увидите данные. Если увидите этого человека, значит все нормально. Если нет, то опять обратитесь к нему и уточните, правильно ли все, правильно ли вы ссылку взяли. Вот. Теперь, После того, как мы убедились, что ссылка верная, человек правильный, заполняем данные. Имя пишем. Сюда мы вбиваем e-mail. Я предлагаю вам вбивать не вручную, а скопировать. Так вы не наделаете ошибок. Взяли и скопировали. Также учитываю ваше внимание, что... Правильно нужно вбивать e-mail в поле, чтобы не было вот таких вот пробелов. Чтобы курсор был точно в конце и в начале. Все. Чтобы не было пустот. Далее пишем фамилию. Номер телефона. Любой ваш город. если есть логин а, страну в данном случае россии и номер с картинки 32 566 все после того как ввели еще раз все хорошо проверяем если все нормально жмем войти все после того как все правильно ввели и у вас появилось вот такое окошечко, это означает, что у вас регистрация прошла правильно. Нажимаем «Ок» и далее переходим в ваш почтовый ящик. Туда приходит письмо с логином и паролем. Вот мы видим, зашли на почту, во входящих ничего нету. Проверяем папку «СПАН». Нажимаем на «СПАН». В данном случае письмо пришло в папку «СПАН». Нажимаем на него, вот мы видим, логин – это ваша электронная почта, пароль из цифр. То есть, вот эти данные вам нужно сохранить и нигде не терять. То есть, запишите куда-то себе в блокнот, либо на отдельный листочек запишите, который у вас всегда будет под рукой, и вы никогда не потеряете. Вот. Далее нажимаете на ссылочку, вы попадаете вот на такую страничку, Сюда вводите ваш электронный адрес, электронную почту, также без пробелов. Проверяйте, чтобы не было пробелов, тогда вы все нормально будете входить. И пароль. Все, жмете вход. Поздравляю, вы сделали регистрацию. Теперь у вас есть свой офис, в котором вы можете смотреть презентации и тренинги в прямом эфире. Все. То есть, также момент учитывайте, что посещать презентации, когда у вас есть уже свой офис в Академии Успех Вместе, вы уже посещаете со своего кабинета, а не по ссылке. Вот это учитывайте. И также у вас здесь раздел есть расписание. Вы на него нажимаете, попадаете вот на такую страничку. Дорогие друзья, но... слушаете видео. И смотрите расписание ближайшего мероприятия. Нажимаете «Вход» и вы видите, что он еще закрыт. Регистрация на этом закончена. Смотрите следующее видео «Как оплатить офис и настроить его».